Он Таран, привет, лама, привет, лама, как дела у тебя? Здесь хорошо. Так, что это такое? Поставили в нашем главном городе. Да, подарки для интересного и... Хм. Привет, друзья, с вами я, Интересный, и в этом видео я решил посмотреть свои подарки, так как 5, чис... 5 мая этого года, ну, вообще и каждый год подряд, у меня был день рождения, и который я не смог в этом году отпраздновать на сервере, так как был не дома. И вместо этого я решил поставить в главном городе, городе Грант Мэр Шинде-1, я решил постро... По попросить, чтобы мне поставили специальный э, такой подарочек куда любой человек смог кидать разные подарки, которые смог бы получить я. Спасибо огромное Ласту, который по, по моему, по моей просьбе построил это. Спасибо всем, кто кидал, и все эти подарки находятся уже в моем инвентаре. И в этом видео я хотел бы вам сделать на них маленький какой-нибудь обзорчик, так как я их реально сам не видел, и, ну, как бы, может быть, оценю, скажу, что прикольно, а что нет. Ладно, давайте начнем Вообще, любые подарки для любого человека, в какой-либо праздник и любое даже поздравление, это также уже как бы считается подарком. И я предлагаю начать с подарков. У нас сегодня их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь подарков. Восемь людей подарили мне подарки. Если что, ребят, подарки приходили не только мне, но и касту. Не знаю... Подарили ли Кастру много подарков или нет Но можете, как бы, если хотите Я могу потом у него это узнать И чтоб он мне это сказал Ладно а, давайте начнем открывать, я буду открывать на своей, ну, на нашей сцене в главном городе, поэтому, ребят, приходите на мои еще, даже скажу, стримы, как бы, ну ладно, давайте начнем, а то я буду, так, а то я буду так и непонятно что делать. Так, давайте откроем первый подарок, первый подарок, какой же подарок? Самый вообще, это подарок, думаю, от сахара, так как он выделяется вообще другим цветом, и я думаю, надо его и открыть, потому что э, даже денег не заморочился, на купить какой-то обычный краситель. Ладно. Все равно любой подарок это подарок. Ставим его подарок. И открыл. Божественно. Он мне подарил... Э, ра, ну, так, сколько это получается? Так. И 32 хлеба. Куда мне ваш хлебушек? Я хлеб раньше ел. Сейчас я больше ем разные морковки и так далее. Подарил алмазы. Лучше бы алмазные блоки. Ладно, это все-таки подарок. Силы. Громовежная добыча 2. Божественно. Куча изумрудов и пластинку. Блин, а у меня нету. Так я послушал бы пластинку бы сейчас. Но план можно и сделать. Ну-ка. Подождите, я беру один Алмаз. Просто не помню, он так красится или нет. А, обидно. А, да. Правильно. Мы ставим сюда нам правый игриватель. И достаем эту пластинку и... Не, ну плохая, ластить мне это не нравится, как бы. Ладно, ладно, ладно, шутка, шутка. Шутка, ребят, подарки все равно отказываю, любой подарок приятный. И ну давайте посмотрим следующие подарки. Так, уже что-то начинает темнеть, что-то я долго постоял, на несколько секундочек отошел. Ребята, давайте посмотрим тогда следующий подарок. Следующий подарок мне пришел от. Ширеки, Ацербита и Кейка, они я как поднимаю, я уже по названию нескольких вот этих, как я вижу, кристаллы и алмазы, я думаю это взрывная, подарок, ладно, давайте поставим, да, я так и думал, что это взрывной подарок, так, э, мне подарили 4 кристалла Энда, куча алмазов, о, деньги, ребят, деньги мне нужны, ладно, ладно, так, чернит и динамит. Как понимаю, мне подарили просто набор для взрывания человека, если у меня боли, горит пуканчик. Фогу! Жопа горит! Шурейки Кейк, спасибо вам огромное. Сахарный человечек, тоже тебе спасибо огромное, что ты мне как бы подарил, что вы не прошли с стороне и подарили мне подарки. Спасибо огромное. Так, так. Э -э ну, я его мой. буду, может быть, тоже использовать. Э я его, думаю, тоже использую в конце, когда у нас будет конец сезона. Потому что в конце сезона, я думаю, я все-таки в креативе, ребят, буду. Но все-таки я зайду, уже когда скажу все, все. Можно как бы ломать города, можно ломать то, что когда начнется анархия. Я зайду, буду смотреть за креативе, даже стримить буду. Думаю, вы будете спокойны, вы сможете здесь все ломать, что хотите и так далее. Ладно, давайте смотрим следующий подарок. Подарок интересному от Шинда. Шиндаван это Радион. Радион. Мы смотрим твой подарок. Надеюсь. Так, открываем... М -м -м. Конечно, я бы сказал. Ладно, почин... вот починки мне как раз нужны. Вот в чем прикол? Вот починок как бы легкая лёгкий... вещь, но как бы реально очень сильно нужна всегда. Потому что вот когда она нужна будет, ее я никогда не найду. Ни у одного человека ее не будет. Но как... особенно. Но у Родина всегда найдется. Ладно, если так вообще сказать, у всегда найдется. Он мне подарил уголь Ну, уголь это мне для печки, я все-таки буду тоже использовать. Печенье, но печенье я не ем. Ну, меч... Не, ну, меч хороший. Может, кому-нибудь... Ребят, да. Короче, я надеюсь, ты не свой меч мне отдал. Свой тому я могу отдать. Мне меч-то, у меня-то свой есть. Ладно. Голубое стекло, но, я думаю, это для украшения больше. Ну, и алмазы. Золото. Не, прикольно, ребят. Подарок тоже как бы минималистичный Подарок это тоже залог успеха. И... Как бы, если, например, Родион, у даже не было ничего такого стоящего, то он все таки смог что-то такого подарить. Поэтому спасибо, Родиона, э огромное тоже, да. Ребята, если... вроде, если надо будет реальный меч, я отдам. Если это твой меч, то мож, я могу отдать. Мне он не нужен. У меня есть свой, если что, меч. Ладно. Спасибо, Родион, огромное. Мы смотрим, давайте, следующие подарки. Значит, подарок пришел ХЗ-кому Интересный. Это подарок от Кристофора, 100%. Потому что я помню, он мне говорил, что он назвал свой подарок ХЗ-кому. То есть это означало ХЗ-кому. Почему ХЗ-кому? Потому что было два дня рождения в один день. То есть 5 мая был у меня день рождения и день рождения у Каста. И то есть Каст, он написал ХЗ-кому, потому что вообще он думал, что кто заберет, тот и заберет. Ладно, смотрим подарок. Но вот это уже последний. Последний, конечно. Тоже... ум. Как-то... Прикольно. Ребята... Я в шоке, как бы. Пузыритные блоки. Эти... Блин. Сервер как раз мне нужны будут. Заритовые слитки, яблоко. Денежки. Христофоры. Если ты, конечно, смотришь это видео, то огромное тоже. Спасибо тебе, как бы. Любой подарок... Но ну, у тебя солидный подарок, ты, я думаю, очень много средств. Как бы если бы. Ну, я думаю, это твои ресурсы тоже. Но. Я думаю, ты на него тоже много потратил, ребята. Если кому-то что-то мелкое, такое, я готов буду давать. Потому что это, как бы уже мое остается. Следующий подарок это подарок президенту от Рамиля. Рамилька. Рамиля, очень много у тебя ников было, но все же ты Рамиль. Пока что. И как вы думаете? Крутой подарок у него или нет? Я не смотрел. Я не смотрел. Но, ребята, если вы думаете, что у него крутой, то как бы можете написать в комментариях, что да, у него крутой подарок, я думаю, и так далее. Если нет, то можете написать, что да, у него, я думаю, у него не супер подарок. А я смотрю через раз, два, три. Божественно. Что-то я вот все подарки, которые я смотрю, ни в одном подарке еще не заметил, чтобы мне кто-то написал книгу. Если я вспомню в прошлый год, я даже если смогу найти, то я найду, наверное, часть со своего прошлого стрима, который прошлогодний был. Я миллион книг перечитал с поздравлениями. Здесь что-то, пока сколько подарков чекнул, ни в одной подар... ни в одном подарке не было книги с поздравлением. Им пахнет ли очень страшным делом? Ладно, он мне подарил Кристалл Энда, тоже думаю, я их воспользую на взрыве динамит также для взрыва, книжечки, хорошие книжечки. Ды, как раз, которую я люблю сейчас, а, и золотые яблоки, хотя у меня есть, но спас... все равно. Это там смерть, как раз, которую я э, очень мало пользуюсь, и, э, мне кажется, самое дорогое, это был маяк, но не знаю. Ладно, прикольный подарок, спасибо огромное тоже Рамилю передаю, спасибо огромное всем, кто вообще дарит, но Рамиль также большое... Очень спасибо, что он как бы не прошел в стороне и захотел, как бы собрал свои ресы, у кого-то, может, что-то купил и как бы подарил мне этот подарок. Ему было как бы это не жалко. Давайте смотреть тогда следующие подарки. остаются два подарка. Я думаю, они будут тоже крутыми, потому что я ни один подарок не посмотрел, ни на стриме, ни так. Я просто сразу достал и пошел снимать. Давайте смотреть подарок. Так, подарок от Шторма интересному. Шторм мне еще да, подарил э, несколько там, я не помню сколько точно, но он из слиточки. Поэтому, ребят, ему еще, уже плюс. Но он мне говорил, что это подарок очень интересный. Очень интересный. Почему? Он мне сказал, что там что-то будет такое интересное и просил вообще не открывать, пока я не буду записывать. Окей? Я записываю. Включил камеру. Мотор. Поехали. Смотрим подарок. Хм -хм -хм. Прикольный подарочек, так то да. Заритовые слиточки, куча фейерверков, которые мне как раз и нужны будут и литры. Если что, я могу новичкам, если что, смогу дать. Так, золотые блоки. Торговаться можно будет. Морковка, которую я сейчас как раз для чего мне и нужна. И пузырек опыта. Нет, прикольный подарок. Ребят, любый. Не, реально прикольный. Шорм. Спасибо огромное, что подарил мне подарок. Очень огромное спасибо. Как бы. Да. И последний наш подарок от Шреки. Шреки Studio мне подарил подарок. И я смотрю. Угу. Ну, минималистично также. Но все же тоже подарок. Ребят, он потратил мне 2 стака. Может, даже еще больше. Но, ребят, очень всего интересного тоже. Панцирь шалкера? Ну, я думаю, это со склада все, таки Потому что у нас там был когда-то очень давно надюпанный шалкер. Но не мы дюпали, не мы. Не мы дюпали. Здесь когда-то еще там в начале третьего сезона какой-то умник надюпал. Мы его решили, что оставим как бы, чтобы... Если у кого-то надо будет. Ну, как бы брали. Мы все шалкера... Все, которые у нас было... Там было, наверное, два тол тол только шалкера вот этими. Мы их все раздали. Все раздали. Ни одного у нас нету. Но все же, ребят, подарок тоже прикольный. Я... Все подарки как бы сложу, буду пользоваться ими, буду давать людям некоторым разным, да, если, например, кому-то надо будет и так далее. Ну, подарки у меня закончились. Конечно, обидно, что закончились подарки, и, конечно, обидненько было, что мало кто, ну, как бы, ну, много кто поздравил меня, но мало кто подарил, как бы, подарки. И то, что мой канал, как бы, чуть-чуть умер, и летом мы переходим на новый канал. И, ребята, если вы еще хотите, то можете мне написать в моем Дискорд-канале перейдя в мой дискорд-канал, там есть такой, такая специальная чат. Придумать мне новый ник. Если вы хотите придумать мне новый ник, друг для моего нового канала, то есть, чтобы я был, например, неинтересным, то предложите, пожалуйста, нормальные варианты. Просто там какие-то есть, но мне ни один пока что еще не так сильно нравится. И плюсом я буду смотреть это в 20-х числах мая. Если вы реально очень хотите, чтобы я... Вернул, попробовал свою активность То давайте как бы наберем Давайте наберем под этим видео 10 лайков Я попробую выпустить новое сразу же видео Чтобы не только Мне было хорошо Ну и вам Новый стрим уже в ближайшее время А я могу вам сказать спасибо за просмотр Ставьте лайк, подписывайтесь на канал И еще раз передаю огромное спасибо людям Шреке, Ацер, Кейку Шиндо1 Рамилю Кристофору, Шторму рейки может быть еще кому и сахарного человеку. Всем удачи и всем пока. Ребята, экстренное включение, экстренное включение уже прошло, наверное, два часа после съемки этого видео насчет подарков и, как я вам честно могу сказать, мне подарили еще один подарок. Этот подарок я хочу все-таки показать, потому что я обещал человеку, что я его все-таки покажу, ну и по плану, если я все подарки показал, то я должен показать еще все ребята если все следующие подарки вы можете только я буду показывать на стриме если кто-то еще вдруг хочет мне подарить потому что я сказал до седьмого числа буду собирать ну не суть так давайте посмотрим это подарок мне подарил last с last огромное спасибо даже еще не смотря этот подарок огромное тебе спасибо открываю о last ты очень как всегда много тратишься на меня <Narrative> <Knife> ты и так много для нас сделал но гален Вон. Bueno. Ан, смотрим книжечку. Это первый человек, который мне написал эту книжечку. А, привет, Тёма. С днём рождения тебя радости, весели и баклажанового прикосновения. Пан. А Рублька, чёрный юмор. Почему потонула Катя? Она не вовремя сделала каменное лицо. Чем это лицо считается? Ласт. забанен. За тролль... Кибербуллинг? Да. Lass, спасибо за подарок.